Всем привет, меня зовут Денис, и вы на канале Рульков ТВ. Я пропал на полгода тем, кто смотрел, я говорю, тем, кто смотрел мой канал раньше. Сейчас объясню почему. Я уволился с траков, а потом мои планы накрылись медным тазом, чем заниматься. Но сначала давайте закроем тему по тракам. Возможно, я туда вернусь. Так что, возможно, я не разочарую тех, тех, кто подписался и смотрел именно меня только из-за треков. Итак, сколько там можно заработать? Заработать можно в среднем 2000 в неделю. Это на трейлере Flatbed. Какие плюсы и минусы работы именно на этом трейлере? минус это естественно тяжело работать потому что тяжело работать и большая ответственность потому что тебе груз нужно крепить самому плюс это чертова тарпа а плюс это то что платят больше чем на драйвы не который коробка просто и больше грузов так как можно загрузить все что угодно на этот трейлер больше грузов, меньше простоев. Практически не было простоев, когда я работал. Это основные плюсы. Но хочу просветить по деньгам. И это и, и простую истину я не понял не сразу. Думал, что такое, вроде я так хорошо зарабатываю. От, куда все деньги деются? Простая математика. Зарабатываем 2000 в неделю. Это значит 8000 в месяц. Казалось бы, за 2 месяца это значит 16 тысяч, но как бы не так. Я работаю, работал 4 недели, потом отдыхал 2 недели. Потом опять работ, получается на следующий месяц работал только 2 недели. Из-за этого выходит, что за 2 месяца я работал только 6 недель. 6 недель это, же, это уже значит 12 тысяч. Это значит уже по 6000 в месяц я получаю. Плюс отнимем от этих 6 тысяч 200 баксов на перелет. Плюс 500 баксов в месяц на еду. Ну на еду я отнимаю, потому что это сверх того, чтобы я заплатил за еду, в... если бы я жил во Флориде просто дома. трати намного дороже, поэтому это именно расход на работу. То есть... 6000 минус 700 баксов это получается 5300 5300 в месяц это не так уж и много, это все еще хорошо для того, чтобы не нужен каких-то специальных знаний но все-таки это 5300 то есть там скопить гигантскую сумму за год не получится какой вариант заработать работать больше отдыхать меньше если работать хотя бы по полторы дни по полтора месяца и отдыхать только одну неделю очень хорошо можно скопить но на flatbed работать полтора месяца это очень сложно я последние два рейса поработал так потому что я планировал уходить с траков и я так поработал хорошо скопил но это было адски тяжко почему я уволился я не, не планировал прям совсем увольняться, я планировал с этой компанией-то я точно планировал уйти. Я, именно с траков я планировал уйти на зиму. Потому что в прошлом году катался зимой и мне очень не понравилось. Это просто адский, когда едешь в горах, начинается резко снег, а ты трак просто не можешь бросить на дороге и пойти отдыхать и ждать, когда там, например, метель закончится, дороги подметут, тебе нужно доехать. Ты просто едешь и думаешь, что каждый последний спуск – это просто последний твой спуск. Это довольно страшно, плюс дороги закрывают, метель и так далее. Метель по несколько дней, ты не можешь стоять несколько дней, тебе просто нужно рисковать и ехать. Дороги чистят, но бывает, например, Вайомик, это жопа Америки, там ветер постоянно, круглый год. И зимой просто едет трактор, подметает. Дорогу очищает, а тут же ветер все заметает, все белое. И тебе нужно ехать. Иногда я ехал, я просто не видел края дороги. Хорошо по краям дороги за обочиной там еще такие штыри металлические стоят. Я теперь узнал для чего они. Оказывается, они показывают край дороги. Я чисто по ним ориентировался. Едешь там примерно посередине между двух полос, думаешь. Просто бы доехать. Такое, может быть, всего лишь там тебе нужно проехать, а потом все хорошо. Но этот час все-таки можно разбиться за 10 минут. Обычно так едешь утром после такой пурги или такая пурга, и те, кто ночью гнали, смотришь, они валяются уже на обочине, все перевернутые. Итак, идем дальше какие у меня были планы у меня были планы это работать локально на траке <coughs> и учиться параллельно учиться сдать сертификат блин короче подготовиться к сертификату на ЦИСКО хотя бы просто с первоначальной сеийной получить и устроиться на network инженером но локально оказалось устроиться Легко, но там платят просто копейки. 18 долларов в час, счет ты должен разгружать. Этих денег вообще не хватит прокормить семью. И меня это не устраивает, естественно. Соответственно, мысли были только о том, как найти работу. Я только начал подготавливаться к этому сессии и все забросил. Короче, голод не тетка. Если у вас есть какие-то знакомые в Америке, которые работают с сетями компьютерами меня интересует именно работа которая больше тянуть провода устанавливать сервера именно монтаж и минимально настройка примерно 80 процентов чтобы работать руками и 20 процентов работать головой это вот такие мои условия я ищу именно такую работу если найдется я бы с удовольствием начал работать. Но так как голод не тетка, чем-то нужно заниматься, я естественно пошел на стройку. Платят там в этот раз казалось, уже чуть-чуть побольше, раньше платили 150, сейчас платят 170. Плюс если работать по субботам, выходило 4000 в месяц. Это мне притык в притык на месяц хватало. Я немного расслабился а еще параллельный план был то что я устроюсь локально буду получать конечно меньше я так и планировал где-то тысячу, что буду получать в неделю хоть там и не срослось и параллельно я думал что жена найдет какую-нибудь работу хотя бы плохую там раскладывать вещи в магазине или что-то в этом роде получать хоть какую-то копейку и нам на двоих хватит роберт уже ходит в садик к этому времени и все хорошо, но все, говорю, планы пошли к черту, то что локально не нашел, а жена, оказывается, так быстро не нашла работу, даже плохую, я вообще был в шоке. Параллельно жена готовилась работать тестировщиком, она учила требования, как проходить собеседование, английский у нее слабый, поэтому она все заучивала. Готовилась к этому, искала плохую работу и готовилась уже к хорошей работе. А я просто ходил на стройку. В общем, плохую она работу так и не нашла. Зато намного быстрее нашла хорошую работу. Аллилуйя! Денег теперь хватает. И параллельно я познакомился с парнями на стройке, которые занимаются электрикой. Я уже когда-то года два назад пытался стать электриком, но я так и не нашел русскоговорящих электриков, с кем можно поработать и научиться. Я работал с кубинцами, но это коммерческая электрика. Здесь residential и commercial это те, кто коммерческие объекты строит. Там электрика совсем другая, она намного сложнее, деревянная и там очень мало платят. Но так сказать, начинающим, а есть еще это когда дома, квартиры и так далее, там поинтересней, там мне кажется, там намного легче, все-таки это здание, дом и так далее, все как-то поуютней, в общем, в этот раз я познакомился с парнями, на которых я и пошел работать, они платят Побольше, платят уже, предложили 25 долларов в час. Это очень хорошо для начинающего. Хотя я уже довольно не начинающий строитель. Уже много чего знаю. И все. Кажется, уже вот жизнь поперла. Ну, по крайней мере, деньги есть. Есть куда стремиться. Жена получает 20 час она работает за компьютером чистенькая беленькая работа я получаю 25 час все получается денег в семье больше чем если бы я один работал на траке нужна вторая машина я думаю подожди не будем покупать вторую машину езди на моей я куплю себе велосипед как раз объект был рядом я инструменты оставил, один раз завез туда и ездил просто на велосипеде. Ждем месяц. Вроде все хорошо. С работой она справляется. Это была первая работа, в принципе, в офисе и первая работа тестировщиком. До этого у нее не было опыта работы в войти. Только онлайн работали тестировщиками с ней. Все хорошо, она справляется, нужно покупать вторую машину. И тут начинается проблема с первой, начинает глючить коробка, что делать, я передумал кучу вариантов, поменять коробку, не поменять коробку, ремонтировать, не ремонтировать, избавиться от машины, избавиться уже опять теряешь деньги, я и так в нее вложил, и она дорого обошлась, и цена на нее уже упала, и машина мне нравится, и цена упала, и отдавать за бесценок, покупать опять какой-то хлам. Блин, что делать? Решил рискнуть отремонтировать коробку. Заплатил очень дорого. Заплатил 2700 долларов за ремонт коробки. Они, конечно, дали гарантию, год гарантии, они перебрали всю коробку, сказали, что... Все там, что было плохо, все починили. Они долго объясняли, сказали, что не будем мы просто по ошибке. Там вылезла ошибка, я в принципе узнал, что, что нужно менять и так далее. Они сказали, да, это мы будем менять, но мы не будем так, что мы поменяем вот это вот то, что говорит ошибка, лишь бы ошибку устранить и все. Мы говорим, разберем все, переберем всю коробку и поменяем все. И поэтому мы даем гарантию не на то, что мы поменяли, а даем гарантию на всю коробку. На, на год и так как мы ее переберем все мы можем гарантировать работоспособность всей коробки иначе мы поменяем только одну часть и ты приедешь из-за того что пол... Пол... поломалось уже что-то другое и так далее и будешь нам предъявлять окей согласился но все таки это 2700 окей машина ездит нужна вторая берем вторую Тут я тоже очень много выбирал, взять бэушную, взять или новую, или так, или сяк. Конечно, брать бэушную намного дешевле. Но уже печальный опыт, то что я взял первую машину Prius, он нагнулся, я его отдал в down payment в два раза дешевле. То вторая машина, я ее купил за 16, за три года она упала в цене уже до 11 тысяч. То есть пять за три года просто цена упала и плюс еще коробка обошлась ну скажем так в 3000 то есть машина космос вышла гораздо дешевле Ну по моей математике выходит что покупать новую машину дешевле но мне нужно платить на данный момент денег нет нужно чтобы платить за новую машину Я искал варианты как Сделать, чтобы ежемесячный платеж был намного дешевле. Сначала я выбрал самую дешевую машину из новых. Более-менее седан, которая не совсем какая-нибудь малая литражка. И самая дешевая обошла, вышла это... Mm -hmm. Nissan. Я сейчас не буду называть модель, я лучше сниму ролик, про это ролик отдельно. Сейчас вкратце. И решил его взять в кредит. По-английски это финансинг. Пришел туда, посмотрели мы в Nissan Center, посмотрели мы эта машина, но очень пустая деревянная машина. Мы такие в сомнениях. И нам предлагают взять в лиз получше машину, а платеж будет такой же. В рекламах такого не было, такого оффера, так сказать потому что это они сделали скидку я еще более более выгодное предложение у них выбил я просто тут же погуглил опять же вкратце я хочу про это более подробно рассказать погуглил максимальное предложение по этой машине она была для тех кто уже брал у них лис и если сдает тогда он может получить эту специальную цену И я хоть и там Просто первый раз пришел к ним, выбил эту цену и все отлично взяли в лис. И тут наступает коронавирус. Всем объявляют карантин, все стройки закрыли. Работы нет, меня отправляют домой. Я сижу дома. Буквально через три дня увольняет жену с работы. И мы теперь вдвоем сидим без работы. У нас две машины, за которые нужно платить. И, естественно, за аренду нужно платить. И еще нужно кушать. Накоплений практически нет. Я заплатил налоги. Я заплатил за эту коробку. Плюс еще пока я искал работу, все, все накопления, все израсходовались. Вот такая опа. А если вы хотите узнать, как мы из этой опы выберемся и что мы будем делать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А на этом пока, пока. Забыл сказать, на моем канале теперь большие изменения. Теперь это не мой канал, а теперь это наш. Да, да. <связь> <связь> Прошу любить и жаловать моя жена Ирина. Мы просто посидели, подумали, зачем держать, два канала, которые... зачем держать два канала, которые никто не смотрит, когда можно держать один канал, который никто не смотрит. Ну все, теперь точно. Всем пока. Всем пока. Bye.